И снова здравствуйте друзья, опять с вами Мишаня И сегодня у нас очередная распаковочка посылочки из Китая И как всегда на рыболовную тематику Посылочка пришла вот в таком полиэтиленовом конвертике С пупырышки, такой полужесткий пакет Ну и очень мягкий середине. А что именно, сейчас мы вскроем и посмотрим Друзья, буду аккуратно очень вскрывать, так что-то не повредить Итак, посылочка в дороге без двух дней в месяц шла. Это я скажу нормально. Средняя доставочка в мой регион. И стоимость этой посылочки 19 долларов. А что здесь? Сейчас мы увидим. Ну открывается. Вот так, друзья. Еще один пакетик в сторону. Вот еще в таком пакетике. И вот что-то в таком цвете. Сейчас, сейчас, сейчас, друзья. Скрываем вроде так. А у нас здесь, а у нас здесь, а у нас здесь. Что у нас здесь. Как говорится и угаля, друзья. И вот такой реглан. Мишане пришел. Это на рыбалочку. С капюшончиком, с замочком и с длинными рукавами. Мне уже нравится с первого взгляда ткань, друзья, на ощупь, приятная, вообще шикардос, друзья. Ну что, наверное, надо все-таки поближе рассмотреть швы, как шито, качественно, некачественно, и поговорить про размеры и как она на меня сядет. Вот я разложил нашу футболочку, чтобы поподробнее рассмотреть, и, наверное, мы начнем с капюшоном. Видите, реглан полностью с капюшоном вот на такой молнии. Молния даже, не знаю, такая небольшая. Ну, сейчас попробуем мы отстегнуть. Работает молния. Слышно и видно даже, как она очень хорошо и мягко бегает. Так, отстегаем. Смотрим, друзья, как по качеству прошивки молнии. Ну, я скажу, друзья, даже по швах видно, что нигде практически, даже не практически, вообще сказать нигде нет никаких-то кривых срочек, где-то торчащих ниток. Оверложено очень красиво, ровно все сделано. Даже вот здесь, где соединяется замок, тоже видите, как Качественно все сделано. Нормально. Здесь замочек тоже прошит ровненько. Вообще шикарно, друзья. Мне нравится. Вот такая лейба. Здесь я не знаю, что там. Фишинг. Thailand. Go fishing. Go fishing. Давай на рыбалку. Или давай рыбалку. Что-то такое. Так, рукава. Посмотрим, где у нас... Рукава, рукава, рукава длинные. И вот, смотрите, друзья, швы, видите. Ну шо к чему здесь придраться? Вообще, практически, вот как ровненько засрочены все швы. Ну и низ футболки тоже. А, друзья, вот еще одна этикетка. Удивило меня, что на этой футболке не было вообще никаких этикеток. Как на фирменных. Купа этикеток. Здесь вообще ничего нет. Этикеточка фабрик. Контент стопроцентный полиэстер 3XL. Это я заказывал на себя. Посмотрим, как по раз... с размером владал или нет. Но это самый большой размер, который уже был у китайца. Ну, Made in China, естественно. Это Китай. Все, больше я нигде не вижу никаких этикеток. А, швы, друзья. Ну, вот смотрите сами. Что здесь говорить? Швы вообще на высоте, сказать. Вообще идеально все прошито из всяких. И тянется, друзья. Что нравится, что она вот свободно тянется. Это уже радует эластичность в этой футболке. Вот швы, вот швы. Да, вообще супер. Друзья, посмотрите, какой качественный принт. Вот здесь рыба, расцветочка супер. Рыба большая, гонится за приманкой, за лягушкой. Как спереди, вот такие. Ну, сейчас я примерю на себя, так как будем смотреть на размера. Подошла, подойдет она мне или не подойдет, и вы увидите этот принт. Друзья, сравнивал я своей джоновской от Лаки Джон фирмы. Эта китайская, немножко потоньше моя. Лакиджон, в которых вы на своем канале на рыбалке, она немножко потолще. Вот это, друзья, идет потоньше. Вот так, друзья, регланчик выглядит на мне. Как вы видите, спереди рыбка и сзади рыбка. Качество материала, повторюсь, очень-очень хорошо, как бы так, ложится к телу, приятное к телу и тянется, естественно. что Очень практично, удобно будет в рыбалке. Не будет сковывать никаких движений. Вот это вид спереди. Где сейчас я капюшон? Друзья, если снять <coughs> бейсболку, так вообще можно застегнуть что лица даже не будет видно до самого верха. Вот так. В капюшоне вид спереди, вид сбоку и вид сзади. И вид с левого бока. Самое главное, друзья, про размера. Я покупал себе 3XL. Это на мой рост 180 сантиметров и 105 килограмм веса и я вам скажу что она на мне впритык я не скажу что она маленькая но она впритык я люблю вещи по свободнее. ну тем не менее это очень хорошо что она тянется а так в остальном я всем доволен если бы у китайца на магазине был бы размер 4x я бы его взял и я бы чувствовал себя более свободное, ничего бы мне не нисковывало движения. хотя и вот это нисковое движение, она все-таки тянется и натягивается. Друзья, конечно же, я кому нравится вот такой принт, принт качественный и очень удобный, я рекомендую эту футболку, но только если вы сомневаетесь заказывать или не заказывать, однозначно заказывайте, если она вам нравится. Только учитывайте размера. Свои параметры, вес и рост я назвал и максимальный размер, который был у продавца я сказал, и вот вы видите, она на меня практически, ну, рукава я не скажу, что короткие, но ну, и не длинные, но хотя бы, хотя бы немножко бы могли быть и по подлиннее. Рекомендую однозначно, ссылочку на этот товар я оставлю внизу в описании под видео, каждый кто перейдет может посмотреть, есть разные расцветки, разные размера. Учитывайте, заказывайте смело на размер, больше тогда не прогадайте. А всем, кому понравился вот такой обзорчик реглана из Китая, рыболовного, как бы сказать, для спиннингиста, лайкайте, жмите на палец вверх, подписывайтесь, не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Мишаня, всем приятных просмотров и до новых встреч, пока!